Привет, девчонки, поставьте плюс, если меня слышно. Отлично. Плюсики пошли в чате. А поставьте от 0 до 10, как меня слышно. Отлично. 10. Хорошо. Тем, кому не очень слышно, поправьте бегунок у себя на панели, там, где значок звука. Увеличьте его. Вообще я достаточно хорошо говорю и достаточно громко. Вот. Давайте с вами тогда познакомимся, напишите, сколько вам лет, откуда вы и какие цели ставите на сегодняшний вебинар, так как если вы приходите без цели, то и ничего не вынести из нашего вебинара. 27, 29, 23, Ксения, какие цели? Давайте по целям. 23, 31, 44, отлично. Увеличить доход. Ларик, смотрите, сегодня вы получите информацию, но на сегодняшнем вебинаре вы не сможете увеличить свой доход. Уж извините, в общем-то, как бы информация, она не увеличит вам доход автоматически. Применение информации увеличит доход. Оксана, увеличить доход, узнать новую информацию. А, Виктория, как продвигаться в интернете, найти дополнительный источник дохода, найти новые области самореализации, ага. а, начать зарабатывать. Лена хочет начать зарабатывать прямо сейчас. но ну, не получится. Вы только получите а, палочку, но ей нужно будет воспользоваться. А, Ольга спрашивает, скажите, пожалуйста, будет ли запись? Не уверена. Ну, все зависит от машины, в общем-то, кнопочка нажата, а там как выйти. Вот. Так. А, отлично, девчонки, у меня есть условия нахождения на этом вебинаре. На вебинаре всегда находятся самые умные, которые лучше меня знают, как вести вебинар, знают, где нужно ближе к делу и много-много другое. Если среди вас есть такие, либо сразу выйдете, либо постарайтесь сдерживаться и уважать других. Если я что-то говорю, значит, в итоге у вас сложится готовая картинка. Я человек опытный, не просто так, у меня 15 работающих бизнесов, я уже точно знаю все о трафике, где его брать, какой он должен быть, и как его монетизировать, и уж точно знаю, как вести вебинар. Поэтому давайте договоримся, что э, вы просто, если у вас действительно вы жаждете что-то сказать, если вы считаете, что вы знаете больше по этой теме, то давайте мы как-нибудь соберемся на ваш вебинар. Но если вы все-таки пришли ко мне, уважайте меня, и я не хочу, чтобы рухнул чат, например, тот же самый, и вебинар прекратился. К тому же, давайте поступим так. Когда я буду задавать вам вопросы, вы будете отвечать в чате, но все ваши вопросы вы записываете на листочке, которая лежит вместе с вами, и в конце вебинара я отвечу на все-все-все интересующие вас вопросы чтобы просто у вас была какая-то информация уже, чтобы вы, например, не спрашивали то, что я буду рассказывать дальше. Поэтому просто-напросто записывайте все вопросы, и в конце вебинара я отвечу на все ваши вопросы. А, понятно, вы согласны со мной? Если да, поставьте плюсик. Угу. Отлично. Хорошо, тогда работаем, положите рядом с собой ручку и листочек, и мы с вами потихоньку будем начинать работу. Вот. Меня зовут Юлия Рыж, я радиоведущая, владелица тренингового центра для девушек «Валим из офиса», совладелица интернет-магазина, магазинов и продуктов, сервиса заботливый сервис-сайт, владелица франшизы по истории «Живые квесты в кафе» и мастер привлечения трафика на сайте и для начала у меня вот к вам такие какие-то риторические вопросы, для того, чтобы мы действительно определились с вами, что мы правильно туда идем или не туда. Как часто, ты думаешь, что было бы хорошо иметь больше денег? Когда бы ты смогла бы съездить в отпуск, помочь родителям, оплатить ребенку хороший детский сад, побаловать даже себя в дорогом спа? Да есть десятки способов потратить заработанную, уж ты бы точно смогла выбрать лучше, однозначно. Но где вот это заработанное взять? У тебя ведь уже есть работа, жизнь устоялась, целый день ты проводишь в офисе, вечерами занимаешься домашними делами, а выходные все же хочется отдохнуть. Вроде хорошо было бы найти подработку, но тогда не останется ни сил, ни времени на саму жизнь. Да и менять работу смысла нет, все равно будет то же самое. С утра до ночи, как белка в колесе, и скромные накопления, которые хватает только на отпуск дважды в год. Или ты не работаешь, а сидишь в декретном отпуске, и все вокруг зависит, завидует тебе, а ты бы вот хотела иметь собственный источник дохода, заниматься не только хозяйством и быть не только мамой, но как найти вот этот желанный стабильный доход, будучи с маленьким ребенком на руках. Или еще вариант, ты уже давным-давно мечтаешь, что твой проект начнет приносить деньги. Но на твоем сайте всего два комментария, и один из них от твоего папы, а второй от любимого человека. А, а ты ждешь прибыли, ведь ты сделала супер сайт, не знаешь, что с ним вообще дальше делать. А если твой ответ на все эти вопросы нет, то тогда ты смело можешь закрыть наш сегодняшний вебинар и заняться чем-то другим. Если же все, хотите изменить свою жизнь к лучшему наконец-то, начать зарабатывать в интернете, то сегодняшний вебинар именно для вас. И на нем я расскажу, как стать трафик-менеджером для своего проекта, игнать клиентов себе и работать менеджером по трафику для себя и для других ресурсов и получать доход от 30 тысяч рублей в месяц. Кстати, готовьтесь, сегодня будет практика, и вы одновременно со мной будете уже сегодня становиться трафик-менеджером. То есть также будете применять все на практике. Мою историю вы услышите чуть, -чуть позже, как я сначала для себя стал трафик-менеджером, а потом организовал еще один источник дохода через интернет и работал над чужими проектами. Но об этом чуть позже. Поэтому предлагаю приступать к самому вебинару. Я думаю, ты прекрасно понимаешь, что является наиболее важным, составляющей любого бизнеса, независимо от того, кем является бизнесмен. парикмахером, юристом, владельцем ателье, крупной корпорации или владельцем интернет-портала. Конечно, же, это наши любимые клиенты. У нас может быть разработан отличный бизнес-план, подробный коллектив просто супер и качество товаров и услуг может быть намного выше, чем у наших конкурентов. Но при отсутствии постоянного потока клиентов, которым будет необходим наш товар или наши услуги, мы будем вынуждены свернуть наш бизнес очень скоро. Это касается как офлайн, так и онлайн бизнеса. Отличие состоит лишь в том, что на бескрайних просторах сети вместо бутиков, ресторанов, агентов и других предприятий используют сайты, блоги и интернет-магазины. А поток посетителей и покупателей называется тратка и емко-трафик. А, с построением бизнеса в сети, казалось бы, все должно быть намного проще. Интернет стер все территориальные границы, максимально расширил возможности для коммуникации и, следовательно, привлечения клиентов. То есть трафик на сайте не представляет начинающему интернет-предпринимателям или интернет-предпринимательницам чем-то сложным. Контекстные и баннерная реклама, социальные сети, рассылка и обмен базами. Все ими используются всевозможные платные и бесплатные способы привлечения посетителей. В надежде на то, что за собой все это повлечет продажи и баснословную прибыль. Но вскоре их м -м, постигает разочарование. И они начинают понимать, что ⁇ пятизначные цифры на счетчиках посещаемости ⁇ не являются гарантией того, что посетители заинтересуются контентом этого сайта. Загорятся желанием навестить его еще один раз хотя бы и тем более захотят что-то приобрести или хотя бы оставить свои контактные данные. В чем же заключается их главная ошибка и где они просчитались? Это очевидно. На сайт в большинстве своем приходит некачественный или нецелевой трафик. То есть люди, которые... Клиентами и покупателями никогда и ни за что не станут, по причине того, что их вообще не интересует данная тема и вообще не интересен владелица этого сайта, портала или интернет-магазина. Не менее очевидным является и решение данной проблемы. Трафик должен быть качественным. Посетители должны быть заинтересованными. Другими словами, аудитория уже должна быть подогретой лояльный, восприимчивый и открытый к предложениям, тем же самым акциям, бонусам и простым, вкусняшкам и радостям, приготовленным для нее. Но как же этого добиться и отправить на сайт именно свою целевую аудиторию? Это непростой, но весьма интересной и творческой задачей занимается специально обученный человек, менеджер по трафику. Именно он привлекает на сайты и порталы потенциальных клиентов, и именно он является пупом земли фактически любого интернет-проекта. Его важность и востребованность вполне объяснима. Давайте я перечислю все, что, чем необходимо знать и уметь применять, чтобы обеспечить достойные и высокие показатели и результаты по прохождению месяца. Итак, трафик-менеджер должен использовать тизерную, баннерную, контекстную, медийную рекламу, создавать рекламные кампании и оценивать их эффективность. Разбираться в видах трафика и использовать наиболее эффективные его источники. Использовать аудио и видеомаркетинг. А работать с веб-аналитикой. Периодически устраивать различные акции, конкурсы и розыгрыши. Сотрудничать с партнерами, вести работу с партнерскими программами, вести работу с клиентскими отзывами. Проводить оценку деятельности конкурентов и много многое другое. Как ты считаешь, у многих бизнесменов достаточно времени и желаний, чтобы изучать все эти многочисленные премудрости и осваивать необходимые инструменты для эффективной работы? Думаю, что у очень и очень немногих. Помимо этого, владение данной профессией подразумевает еще и наличие некоторой доли креативности, умение писать цепляющие тексты, общаться с аудиторией, улаживать негативные моменты, то есть разбираться в особенностях восприятия психологии различных групп людей. Именно поэтому менеджеры по привлечению трафика всегда-всегда на расклад. И именно эта профессия является и будет являться одной из наиболее востребованных и весьма высокооплачиваемых удаленных специальностей, ведь целевой трафик необходим всем и всегда, а помимо привлечения его еще и нужно, естественно, удержать. Кстати, ты очень удивишься, но доходы трафик менеджера имеют разброс от 30 тысяч до 300 тысяч рублей, в зависимости от масштабности интернет-проекта, которым он занимается, результатов его работы и количества привлеченных клиентов. Так что эта творческая деятельность, кроме своей нереальной востребованности, еще и более чем хорошо вознаграждается при соответствующих старанниках. Да? Ну, теперь давай посмотрим, какими качествами для работы должен обладать трафик-менеджер. И помимо, ну вообще, любой человек, который начинает работать в удаленной профессии, подразумевающей отсутствие жесткого контроля, первое, что ему нужно учитывать, это самоорганизация, она же самодисциплина. К сожалению, именно это качество у многих ромает, и это вполне понятно. Тот факт, что кнут в виде штрафов, внушений и лишения премии, тебя больше не касается, очень сильно расслабляет любого человека. Но для того, чтобы плодотворно работать и приобретать завидную репутацию, да, предоставлять нужные результаты в оговорной строке, необходимо уметь грамотно организовывать свой день, самостоятельно себя мотивировать и действовать без напоминаний со стороны клиента. Отсюда вытекает следующее, не менее важное для менеджера по трафику качество – это владение тайм-менеджментом. Без правильного распределения своего времени между работой и отдыхом, умение не отвлекаться на соблазны в виде праздного времяпрепровождения или, напротив, слишком много времени работы и слишком мало отдыхая, эффективная работа, а значит и эффективные результаты в виде колоссального притока реальных и потенциальных клиентов попросту невозможно. Если ты раз за разом будешь откладывать выполнение возложенных на тебя обязанностей на потом или же переутомляться и от этого работать не настолько продуктивно, как от тебя ожидают, то вашим заказчикам сотрудничество продлится недолго. И он предпочтет работать с теми, у кого это качество лучше развито. А общительность. Менеджер по трафику действительно должен уметь и любить общаться. Причем общаться много. И с самыми разными людьми. Это и заказчики, и аудитория, и привлекаемые из различных источников и партнеры, и копирайтеры, дизайнеры, программисты. Ну, естественно, это в том случае, если тексты и рекламные материалы менеджер изготавливает не собственноручно. А общение на нужную тему, умение правильно повернуть беседу в необходимое русло, ненавязчиво навязчиво прорекламировать нужный ресурс, сгладить негативные моменты или нейтрализовать плохой отзыв – все это является одним из главных инструментов трафик-менеджера и одним из наиболее важных его качеств. Конечно же, активность и работоспособность. Самый важный человек интернет-проекта выполняет самую важную работу, привлекает качественный трафик, из которого бизнес просто лопнет, как мыльный пузырь. Но в чем помимо качества еще может быть заинтересован владелец интернет-ресурса? Конечно же, это скорость и количество. А, а согласись, набрать большое количество подписчиков или даже просто посетителей в сжатые сроки, действуя расслабленным и пассивным, очень трудно. Поэтому, чтобы результаты произошли все ожидания, необходимо активно и сосредоточенно действовать по составленному тобой плану и уделять этому отнюдь не 2-3 часа в день, а, твоей результативности и, естественно, работоспособности будет напрямую зависеть твой доход. Если ты хочешь получать 300 тысяч рублей, естественно, ты будешь уделять этому больше времени. А, следующее – это креативность или творческое мышление. А, да, без творческого подхода будет в разы сложнее заинтересовать и привлечь на сайте нужную вам аудиторию. Менеджер по трафику не просто размещает рекламу и пишет посты на интересующие его ресурсы, он размещает нестандартную запоминающуюся рекламу, а его посты и продающие тексты также должны отличаться от остальных, цеплять и привлекать внимание. Помимо этого, он стимулирует интерес аудитории периодическими запусками различных тематических рассылок, акций, лотереи, распродаж и раздачами бонусов. А поскольку в наш информационный век люди уже давно привыкли к изобилию вкусных предложений, которыми их буквально насыпают со всех сторон, предприимчивые инфобизнесмены, то нестандартное мышление очень поможет тебе изобретать и воплощать новые интересные способы подачи материала. Обучаемость и постоянное стремление к саморазвитию – это еще один из важных. Качество трафик менеджера. Помимо того, что менеджер по трафику должен держать в голове и применять большое количество информации, в наше время стремительных перемен и постоянно изменяющейся информации остается актуальна информация на очень короткий срок. Все время появляются новые методы и стратегии, избираются новые фишки, вкусы и предпочтения аудитории тоже изменяются. То что, например, раньше все от чего тащились, сегодня воспринимаются как трэш. Поэтому постоянное обучение, повышение квалификации, изучение новых приемов, привлечения качественного трафика и повышение лояльности клиентов также является обязательным условием для обеспечения результативности. Иначе можно очень быстро отказаться в хвосте тех, кто э, уделяет достаточное внимание своему развитию. Сейчас ты спрашиваешь, как же мне быть, если я вот просто-напросто не обладаю этими качествами. Как быть, если тебя очень зарисовало перспективное э, стать самым востребованным специалистом в команде любого инфобизнесмена, получать материальное вознаграждение и не иметь потолка для своих доходов, но ты не обладаешь качествами, необходимыми для интернет-профессии. К примеру, если у тебя проблема с самодисциплиной и тайм-менеджментом, или если ты в последний раз проявляла креативность, вышивая там маме салфетку 8 марта в первом классе на уроке труда. Ну, конечно же, все это решаемо. Во-первых, все необходимые качества начинают раскрываться уже в процессе работы и применения полученных знаний. А во-вторых, никто и ничто не мешает тебе развивать их самостоятельно. Например. Самодисциплину можно развить, если делать то, чего делать не хочется, как можно быстрее. Сразу, не откладывая на вечер или ночь. Как это делает большинство недисциплинированных людей? А поскольку вечером это самое большинство уже не в состоянии действовать быстро, активно и продуктивно, то результат, а точнее его отсутствие, вполне закономерен. И так продолжается раз за разом. В идеале, в идеале действовать нужно с утра или в первой половине дня, когда ты еще полна сил и идей, а после обязательно пожить себя за свой подвиг какой-то приятностью. А в сознании происходит цепка неприятного с приятным, и повторив так несколько раз, ты выработаешь в себе привычку действовать сразу, чтобы в оставшееся время делать то, что доставляет тебе удовольствие тайм-менеджмент, или умение продуктивно распоряжаться своим временем, тоже развивается весьма банальным и простым методом составлением расписания и учетом времени хронометражом. То есть ты просто записываешь каждый час в течение нескольких дней то, на что ты тратишь свое время, затем подводишь итоги, ужасаешься тому, да, сколько времени уходит в никуда, и составляешь примерный или распорядок дня, в которых несколько недель э, придерживаешься. Почему несколько недель? Потому что через 3-4 недели в свое расписание само войдет в привычку. А вот список дел стоит составлять всегда, независимо от уровня дисциплинированности. Это поможет в конце дня понять, насколько продуктивно ты его провела, и если сделано не все, что запланировано, то что тому явилась причиной, почему ты это не смогла сделать. А теперь немного поговорим о креативности. Это нужное качество, и его нужно развивать, если оно у тебя не развито. Чем шире будет твой кругозор, естественно, тем будет лучше. И чтобы его расширить, естественно, не, вовсе не обязательно совершать кругосветное путешествие, хотя способ, естественно, великолепный, или читать по 150 книг в месяц. Для начала можно просто начать делать то, что ты раньше не делала. Читать классику, смотреть арт фильмы, посещать выставки, попробовать рисовать самой или сделать несколько нестандартных фотографий. Другими словами, значительно увеличить количество приятных и интересных впечатлений. По возможности добавить в свое окружение несколько нестандартно мыслящих, желательно творческих людей, фотографов, дизайнеров, писателей, художников, правильное окружение действительно творит чудеса. И самый главный совет, который самые дают креативные креативщики, это считать себя креативным. Ведь когда человек убеждает себя в чем-то, то он действительно становится тем, кем он хочет. Хочешь стать креативщиком, значит будь им. А кому нужны трафик Менеджеры. менеджеры. Наверняка вы уже догадались, кому нужны трафик-менеджеры. Они нужны всем. Каждому проекту в сфере инфобизнеса, каждому интернет-магазину, каждому новостному или мультимедийному порталу, каждому специализированному сайту, просто необходимы менеджеры по трафику. Если их владельцы планируют получать прибыль. Самое главное, что вы можете найти работу, которая будет полностью соответствовать вашим интересам. Предположим, вам интересна работа в сфере инфобизнеса, а каждому инфобизнесмену нужны специалисты, умеющие привлекать новых клиентов и знающие, как это делать наиболее эффективно. Значит, ваши интересы сходятся. Или вы любите онлайн шопинг и забыли, когда уже в последний раз совершали покупки в обычных магазинах, тогда вы можете найти работу менеджером по трафику в одном из интернет-магазинов. А возможно, вам интересна работа на одном из новостных порталов, ведь вы всегда знали, где в интернете можно найти самые свежие качественные новости. Или у вас есть хобби, вы изучаете иностранные языки, любите готовить, увлекаетесь рыбалкой и хотите, чтобы еще больше людей могло найти больше полезной информации по этой теме. Тогда вам будут рады авторы крупных специализированных сайтов. Как видите, это действительно самая востребованная, удаленная профессия. Если вы являетесь квалифицированным трафик-менеджером, то без работы вы точно не останетесь. А теперь время пришло рассказать вам мою историю, как я вообще связалась с трафиком. А когда я только начинала свой бизнес в интернете, у меня была иллюзия того, что главное это создать красивый сайт. Вот так я создала, как мне тогда казалось, по всем правилам сайта. Писала статьи для него и ждала. Ждала денег, естественно, которые он должен начать приносить, но шли дни, недели, а их не было. И мало того, что их не было, еще и комментарии были только от моего папы. А это означало только одно – посещаемость на сайте была нулевая. И тогда я поняла простую стуичкин, какой бы красивый сайт ни был, он никогда не принесет деньги, если посещаемость низкая. В тот момент я начала судорожно искать информацию о том, как привлекать трафик на сайт. Конечно, меня интересовали бесплатные методы продвижения, так как в самом начале не было денег на платные. А в бизнесе есть простое правило – либо ты вкладываешь свое время в него, либо деньги, и тогда он начинает приносить тебе результат. В самом начале я по 16 часов работала для того, чтобы на сайт начали приходить люди. Но когда я получила своих первых подписчиков, я была на пике счастья от того, что смогла это сделать. Сначала привлечение подписчиков для меня было каторга, так как я ничего в этом не понимала. Но когда я увидела результаты и деньги, я поняла, что уметь приводить трафик на сайт – это основной момент, который должен знать владелец бизнеса. Мало создать сайт, нужно знать, как привлечь клиента и трафик на сайт. Каждый владелец интернет-бизнеса должен быть еще и менеджером трафика для самого себя, чтобы считать деньги, которые приносит сайт, а не рыдать в от того, что тратит время на украшение и добавление всяких там картинок на сайт. Когда я поняла, что мне очень важно помимо зарабатывания денег еще иметь свободное время, а поиск целевого трафика занимал у меня почти 12 часов в день, я приняла решение создать свою команду, которая будет гнать мне трафики клиентов на сайт. Я начала искать профессионалов в этой области. Наверное, насчет профессионалов я сейчас, конечно, ну, загнала, но хотя бы... Мне нужен был человек, чтобы знал, чем отличается трафик социальных сетей от контекстной рекламы. И каково же было мое удивление, таких людей было по пальцам пересчитать. А мне -то нужно было время. Вот парадокс. У меня есть деньги, и я хочу их заплатить. Оплатить а их некому. Нет специалистов. На тот момент я уже знала все бесплатные и платные методы продвижения, и я приняла решение обучать людей, которые будут мне гнать трафик, и которые высвободят мне больше времени для себя и ребенка. Я собрала команду из людей, которых стала обучать, и они начали в свою очередь гнать трафик мне. Но потом ко мне стали приходить знакомые и спрашивать, как у меня столько времени, когда я все успеваю. Тогда я предложила им тоже высвободить время и отдать их заботу по привлечению клиентов и трафик мне и команде. Вот так я открыла еще один вид источника дохода. На трафике можно зарабатывать разными способами, и главное – хорошо знать, как он настраивается. А теперь давайте с вами поговорим о практике, и давайте рассмотрим, как стать трафик-менеджером на примере социальной сети ВКонтакте. И первое, что вам нужно сделать, и вообще, что узнать о том, что «Контакт» сейчас самый посещаемый сайт в России. На данный момент в нем зарегистрировано 240 миллионов человек. Поэтому не гнать оттуда трафик очень глупо. И первое, что нужно сделать, это зарегистрировать свою страничку контакта Конечно, этот шаг можно было опустить, ведь вы, кто пришел на вебинар, точно есть в ВКонтакте, но так как многие интересующиеся заработком в сети не знают или отвергают тот факт, что социальные сети – это двигатель продаж, поэтому я включила пункт о обязательной регистрации ВКонтакте. После того, напишите, пожалуйста, в чат, у всех есть страничка ВКонтакте. Плюсики поставьте, если у вас есть страничка ВКонтакте. Отлично, отлично, супер, значит, вы уже сегодня сможете начинать, а вы сейчас можете, например, открыть ее, эту страничку ВКонтакте? Если да, поставьте плюсик, мы просто сейчас одновременно с вами будем выполнять задания, которые можно сделать и уже после вебинара начать применять все знания. Отлично, тогда открывайте страничку ВКонтакте, вашу страничку ВКонтакте. И мы, а, отлично, и мы продолжаем. После того, как вы зарегистрировались, вам нужно определиться со своей целевой аудиторией. Потому что, как вы сегодня узнали, есть два вида трафика. Это целевой трафик, да, и, и а, не целевой, да, а, трафик, который приносит вам деньги, и трафик, который а, отнимает время и деньги. Что же такое целевая аудитория? Этот термин используем в рекламной сфере или маркетинге при обозначении группы людей с какими-либо сходными параметрами, которые с наибольшей вероятностью воспользуются вашими услугами или приобретут рекламируемый товар. Целевая аудитория может определяться по образу жизни, возрасту, образованию, социальному положению, привычкам, предпочтениям и другим факторам зависимым от специфики позиционированным продукта. Например, средства для похудения будут покупать полные люди, а по статистике большинство из них уже не молоды. Вот вам сразу два признака – полнота и возрастные рамки. А если вы продаете классические матрасы, например, то кто будет ваша целевая аудитория? В таком случае классические матрасы – как можно догадаться, товар достаточно широкой целевой аудитории, однако можно разбирать его на подмиши – элитные, ортопедические, детские, нестандартные. Это позволит сузить круг потенциальных покупателей и уже более четко прорабатывать портреты будущего клиента. Только точно определив свою целевую аудиторию, можно приступать к выдаемким действиям по рекламе и расступке. Не а, поленитесь потратить дополнительное время, чтобы изучить целевую группу более тщательно. Узнав, где будет нужная вам рыба и на что она клюет, вы обеспечите себе хороший улов. Именно отталкиваясь от этих знаний, нужно а, выстраивать вашу стратегию. Мы сегодня с вами на примере будем искать ну, рекламу для моего тренинг-центра «Валим из офиса». И, и моя целевая аудитория – это девочки возраст 25-30 лет. И сейчас основной трафик людей идет из публичных страниц, на которых можно спокойно купить рекламу и получить целевых. Просмотров от 100 до миллиона пользователей за один час. Понимаете, что это просто колоссальный, колоссальный трафик. Чтобы найти публичную страницу, нужно нажать на «Сообщество». Вот на вашей странице найдите кнопочку «Сообщество» и ставьте плюсики, если нашли. Кнопочка сообщества. Отлично. А, и ставим галочку а, на страницу. Ставим галочку на страницу и вбиваем наше ключевое слово. Ну вот мы сегодня с вами ищем э, трафик для моего сайта, и, например, забиваем э, трафик ну, девочки, да? Просто забиваем пост девочки, и нам выдаются паблики. Мне выдаются вот целый список публичных страниц с их численностью. По названию паблика можно понять, подходит он нам частично, и стоит ли тратить на него время. Вот плохая девочка, это вот точно не моя целевая аудитория. Ну, потому что, сами понимаете, плохая девочка, которая вряд ли будет хотеть заниматься бизнесом. А вот девочкам это нравится, может подойти для моей рекламной кампании. И таким же образом вы тоже можете определять свою там целевую аудиторию и те паблики, которые вам подойдут. А потом мы с вами заходим на сам паблик. Возьмите, просто зайдите на любой паблик, который вам сейчас выдался в поиске. И ищем раздел «Контакты». Нашли раздел «Контакты»? Поставьте плюсик в чате. Если нашли разделы «Контакты» в любом паблике. Ага, отлично, плюсики пошли. Классно. Для того, чтобы это делать, для того, чтобы попросить у администрации статистику публичной страницы. Сейчас очень много ботов во всех пабликах и публичных страницах. Чтобы не потратить деньги зря, нужно разбираться, где стоит давать рекламу, а где нет. Если администратор группы или паблика не дает статистику, значит это тревожный звоночек, что там много бодов и давать там рекламу нельзя. Вот, поэтому будьте очень осторожны. А дальше сейчас мы посмотрим с вами на статистику и на то, что самое главное в ней. Самое главное в ней – это охват. Обязательно смотрите, чтобы он соответствовал численности публичной страницы. К примеру, численность публичной страницы – полмиллиона пользователей. А после того, как вы просите охват, ну то есть просите статистику, охват вам показывает, подписчиков всего 20 тысяч пользователей. Конечно же вы понимаете, что это нагнанные боты специально для лохов, которые смотрят только на численность и готовы платить деньги за рекламу. Поэтому смотрите, чтобы охват был хотя бы 30-40% от численности, и тогда можно давать рекламу. Если этот процентное соотношение гораздо меньше, то в этом паблике очень много ботов, и вы никогда не заработаете на рекламе. Вы можете заплатить там тысячу рублей, две тысячи рублей, там, и все их потерять. Поэтому обязательно смотрите на охват. Статистику вам даст менеджер. Попросите ВКонтакте, в контакте, чтобы он вам дал страницу на статистику группы. Если он ее не дает, еще раз повторяю, значит там одни боты. Связываться с этой пабликом не стоит и нужно искать новые. А после того, как вас устроил охват и цена на размещение рекламы, то вам нужно приготовить хороший пост для вашей рекламы. Что должно быть в рекламе? Обязательно броски заголовок. Чтобы привлечь внимание, потому что сейчас очень много-много информации идет в интернете, и чем ярче, чем, ну, просто привлекательнее будет э, вот ваш заголовок, тем будет гораздо лучше. А, например, как избавиться от собственного рабства, да, действительно, как бы человек, который сидит просто в контакте, когда ему приходит такой, ну, как, я раб, что ли, он сразу возмущен, да, или... Например, если товар по похудению заплыла жиром, у каждого уже, у девушки, как это, как-то я с жиром заплыла что-то, это сразу привлечет внимание, это не просто человек пролистает дальше. А, в общем, гол, заголовок должен привлечь внимание читающим. Как только он привлекает, а, должно быть очень интересное содержание. Какая-то история, связанная с темой. Например, там, если это про офис идет речь, то есть о том, как, например. Кто-то ушел из офиса каким-то образом, да, создал какой-то свой бизнес и очень интересно, да, там, например, работал по 24 часа в сутки, ушел работать на себя, ну, в общем должна быть интересная история с каким-то таким захватывающим концом, у нас все любят сопли-слюни, если туда будут добавлены и это, то, конечно, это привлечет внимание и человек будет читать дальше. Или полезные советы на данную тему, например, ну, как, например, не засыпать в офисе, да, там, или как сжечь жир за 5 часов. Ну, то есть вот что-то должны быть, какие-то определенные советы, чтобы человеку это понравилось. Содержание должно быть интересным, чтобы человек захотел рассказать о вашей рекламе у себя. И, конечно же, должна быть ссылка на ваше предложение, и ее обязательно, ради этого все это делаете, что ее нужно обязательно дать, давать в конце, после того, как вы написали свое супер-предложение, очень интересная картинка, которая также будет хорошо смотреться на стене вашей целевой аудитории. Это обязательно, потому что человек сразу понимает, что если ему понравится пост, и он захочет оставить ту информацию, которая ему нужна, то это должно выглядеть очень красиво и для его друзей. То есть если он захочет поделиться с вашей информацией, то а, картинка должна быть цепляющей и красивой, чтобы она была достойна остаться у него на стене. Вот. А, ну, а после того, как выйдет реклама, нужно посмотреть, сколько подписчиков пришло, а, сделаны ли покупки, получена ли прибыль. Одним словом, нужно посмотреть, стоит ли работать с этой публичной страницей еще, или искать, новую рекламную площадку, и это очень важно, потому что мы можем не отслеживать, то есть статистику, вообще была ли выхлоп какой-то с этого, с этого паблика или нет, а потом просто-напросто получить тот вариант, что будем постоянно вкладывать туда деньги, а результатов не будет, поэтому нужно все время вот сделать рекламу отследить в течение суток, что у вас получилось. А, ну, вообще, как трудная профессия менеджер по руку, хочется узнать еще больше, и подходит ли она вам для того, чтобы зарабатывать 30 тысяч рублей, вы согласитесь, все-таки а, вначале я вас запугала и сказала, что это все-таки очень сложно, очень сложно, а, но сейчас а, получается так, что а, я вам рассказала, и, в принципе, это все элементарно, и это может осенить любая девушка, потому что, ну, действительно, это очень просто, вот, пишу, что хотят узнать еще и заинтересовались, но если заинтересовались, сами понимаете, что контакты это всего лишь доля, часть, потому что если вы знаете примочки из остальных социальных сетей, естественно, к вам трафик пойдет еще больше, если вы знаете, как гнать трафика из партнерских программ и так далее, то вы, естественно, будете на пике активности постоянно. И у меня для вас есть подарок. Этот подарок называется онлайн-курс из 9 частей. Он называется «Востребованная женская профессия. Менеджер по трафику. получая от 30 тысяч рублей за 4 часа в неделю». В этом курсе я собрала реально все свои навыки, все свои схемы, все свои примочки, которые использую для привлечения трафика. Эти штуки проверены не только на мне, эти уроки прошли все мои личные ученицы. Вот с 24 апреля и завтра я начинаю набор на онлайн-курс, где будут учиться только 40 человек 2,5 месяца. Кто будет вести курс? Вести будут только практики, люди, которые съели путь соли на привлечение трафика и получили колоссальный опыт, который будет передаваться вам. Во-первых, это я, Юлия Рыж, но обо мне вы уже сегодня слышали о том, что я на этом собаку съела. А во-вторых, это Валентина Молдованова, это менеджер по трафику в моей команде, сертифицированный специалист по трафику в социальных сетях, сертифицированный администратор бизнес-страниц в Фейсбуке и групп в Одноклассниках. Кстати, еще год назад она работала в офисе и мечтала из него свалить, а сейчас работает в интернете, получает доход и радуется жизни. И, кстати, Валентина живет в Беларуси, где, в принципе, малое предпринимательство не поддерживается государством, но она сейчас зарабатывает хорошие деньги просто сидя в интернете. И третье, Денис Аполинский, успешный предприниматель, послужитель по маркетингу, партнер международного маркетингового агентства Репутации и заядлый путешественник, на данный момент специалист по привлечению трафика из партнерских сетей. Давайте посмотрим на пару примеров тех, кого уже я воспитала как менеджер по трафику, но реально только парочки, потому что, ну, очень интересные. Стала молодых, она бизнес-вумен со стажем в 20 лет. В тот момент, когда в 90-х годах бизнес зарождался, она уже точно знала, чем будет заниматься, и занялась она продажей игрушек. До настоящего времени у нее был магазин детских товаров, общей площадью в 100 квадратных метров в центре Москвы, и дела вроде как шли хорошо. Но с приходом в Россию гипермаркетов малый бизнес э, начал терять обороты и просто-напросто умер так как человеку проще купить все в одном месте, чем ехать зачем-то на другой конец города, ради, например, скидки. И она решила заняться украшениями из натуральных камней, ручной работы. Научилась их делать, стала заказывать материалы в Италии, и после того, как сделала свой интернет-магазин, сидела и ждала. Как сами понимаете, она тоже думала, что клиенты к ней сами придут в интернете. Таким пониманием дела, она попала, естественно, ко мне, но ну, я-то быстро развеяла ее представление о онлайн-бизнесе, и после точного определения целевой аудитории я дала рекомендации по привлечению трафика и, конечно, обучила ее всему в результате действующий магазин и постоянные заказы. Вот вам хороший пример, как владелец бизнеса может работать сам на себя менеджером по трафику и получать доход. И, и это самое главное – обучиться. Сейчас она уже набирает людей, и обучает их для работы, и она может их контролировать, потому что мы, владельцы бизнеса, иногда просто-напросто опускаем этот момент, когда мы не знаем, мы платим деньги, девочки там что-то делают, а мы даже не знаем чего, и мы спросить с них не знаем что, и вот она ко мне пришла и говорит, Юля, но я даже не знаю, что с них спрашивать, они вот с меня деньги берут, а результатов нету, поэтому основная задача бизнесмена самому изначально быть своим менеджером по трафику, чтобы знать, откуда и как вольница трафик, чтобы в любой момент сказать любой девочке или любому мальчику извини до свидания потому что ты просто халявишь и забираешь деньги Елена Емельянова она пришла ко мне помощница год назад ее хорошо научили быть помощником но мне нужно было помогать именно в поиске привлечения трафика на свои проекты поэтому я усиленно начала ее натаскивать у Елены маленький ребенок которого она воспитывает одна и ей просто была необходима работа, которая позволяла бы быть с ребенком и получать деньги. И вариант работы менеджером по трафике ее более чем устроил, так как она позволяет то есть, и быть с ребенком, и зарабатывать. Но это всего лишь два примера того, кто и как может работать трафик менеджером На самом деле их десятки, и не хотел бы вечер, чтобы рассказать о всех. А теперь давайте я вам чуть-чуть поподробнее расскажу, как будет проходить курс и что вы сделаете с его помощью. На первом уроке, который называется «Как выбрать проект для работы», из этого урока ты узнаешь, какие проекты подходят для рекламы, основные понятия о посадочных страницах. После этого урока ты научишься безошибочно подбирать проекты для своей работы, проводить анализ подписных страниц. А второй урок это целевая аудитория и поиск рекламных площадок ВКонтакте. Из этого урока ты узнаешь, что такое целевая аудитория, зачем она нужна, что такое ядро целевой аудитории, как составлять сборку рекламных площадок в соответствии с твоей целевой аудиторией, как выбрать максимально эффективные рекламные площадки. После урока ты научишься максимально подробно описывать целевую аудиторию для проекта, выделять ядро целевой аудитории, находить рекламные площадки для любого проекта, проводить предварительный анализ эффективности рекламных площадок. На третьем э, уроке э, ты э, узнаешь внедрение инструментов удаленной работы, что ты узнаешь, как инструмент, э, какие инструменты нужны для того, чтобы работать из любой точки мира, какое облачное хранение лучше, как писать продающие рекламные тексты. Выполнив задание из этого урока, ты научишься свободно ориентироваться в море информации, грамотно пользоваться облаками, управлять своей профессиональной жизнью в интернете одним кликом мышки. На четвертом уроке – это создание рекламных объявлений. Из этого урока ты узнаешь, какие виды рекламы объявлений бывают, какие рекламные объявления лучше всего работают в социальных сетях, Секреты успешного рекламного объявления. После этого урока ты научишься фишкам и принципам создания успешного рекламного объявления. А на пятом уроке, который называется абэ-тестирование и оценка эффективности рекламы, в этом уроке ты узнаешь, что такое абэ-тестирование рекламного объявления, какой бюджет нужен на тестирование, как оценивать эффективность рекламной кампании. После, после этого урока ты научишься делать тестовые запуски рекламы. Выбирать лучшие рекламные объявления, заполнять отчетную форму на основании данных статистики, делать выводы рекламной кампании. А на шестом уроке мы будем разбираться с Facebook. Не все так сложно, как кажется. В этом уроке ты узнаешь, как найти хорошую рекламную площадку в Facebook, как взаимодействовать с администраторами в Facebook, секреты наиболее эффективных размещений рекламы. После этого урока ты научишься ориентироваться в Facebook как рыба в воде, находить эффективные рекламные площадки, техническим, особенным созданием рекламных объявлений в Фейсбуке. А на седьмом уроке мы поговорим об одноклассниках. В этом уроке ты узнаешь, как находить рекламные площадки в одноклассниках, в чем главные опасности продвижения в этой социальной сети, секретом взаимодействия с администраторами, как протестировать свою рекламу очень дешево или бесплатно, После этого урока ты научишься безошибочно определять, какая группа подходит для рекламы твоего проекта, проводить бесплатное тестирование, обходить заманчивые ловушки одноклассников, эффективно взаимодействовать с администраторами группы. Восьмой уроки – это секрет успешной работы. В этом уроке ты узнаешь, как подводные камни существуют в работе трафик-менеджера. Почему трафик менеджер разочаровывается в этом виде деятельности? После этого урока ты научишься секретом взаимодействия с заказчиками, как работать так, чтобы получать обещанные от 30 тысяч рублей в месяц, потому что с заказчиками тоже нужно хорошо взаимодействовать. И на девятом уроке э, ты узнаешь, что такое СПА-сети, источник большого трафика за чужой бюджет. Что ты узнаешь? Что такое СПА? Как использовать чужой бюджет бесплатно? Что такое грамотное э, торговое предложение? Выполнить задание этого урока ты научишься зарабатывать с помощью чужого бюджета, подбирать партнерские сети, правильно оформлять отчеты. Но это еще не все. Конечно же, э, ты получишь бонусы от меня. И самый, э, самый главный бонус, это первый бонус стоимостью 4900 рублей, для вас он будет бесплатный. Это видеокурс «Как найти клиентов дешево и быстро». И о чем же этот курс? У вас есть сайт или группа ВКонтакте, но продаж нет или очень мало. Курс «Как найти клиентов дешево и быстро» исправит эту ситуацию. 5 бесплатных и 5 бюджетных способов привлечения клиентов, которые гарантированно увеличат вашу прибыль. Это курс для людей, которые хотят стать трафик-менеджерами для самих себя и платить за рекламу мало, а получить клиентов много. Это супер-бонус для тех, кто хочет не просто быть фрилансером, а еще одновременно с этим развивать свой проект и привлекать клиентов очень дешево. А второй а, бонус. Этот тренинг «Хочу все успевать». Как вы понимаете, когда вы начинаете искать трафик для сайта, то начинаете возникать очень много дел. Вам нужно будет успевать собраться. Когда вы работали на работе или учились, там были дневники расписания. У вас были дела, которые вам кто-то говорил делать. Но когда вы будете хозяйкой своей собственной жизни, когда вы будете хозяйкой собственного расписания, вам нужно будет самостоятельно все планировать. Но планировать так, чтобы делать все, что вы запланировали, потому что можно, конечно, написать себе план, но сделать этот план это уже следующий шаг. Поэтому нужны специальные системы, нужны специальные планировщики, электронные планировщики, которые были бы всегда с вами и были под рукой. И чтобы у вас была возможность посмотреть на это дело и сделать его. Соответственно, планировщики должны содержать как можно меньше стрессовых моментов, чтобы у вас не было момента, ой, я ничего не успеваю, и что же мне делать. Должна быть сбалансированная система. Как раз в этом тренинге рассказывается о специальной системе планирования, которая по-женски, без стресса позволяет э, планировать дела и делать их как бы на автомате, как бы с легкостью и на подъеме с радостью, с огнем в глазах. Третий бонус – это от меня видео. Тренинг, скажи стрессу нет, так как материал по нахождению трафика в сети будет очень новый для вас и непонятный, обязательно нужно изучить курс по преодолению стресса, так как все ваши внутренние состояния будут сопротивляться переменам, ведь вы никогда не занимались трафиком. А организация, и вы будете находиться в стрессе от перемен, и вам нужно будет его успокоить, свой организм, чтобы он вам не мешал заниматься делами. Стоимость этого тренинга 1500 рублей для вас это бесплатно. Давайте поговорим о том, сколько же стоит этот тренинг. У меня есть для вас три тарифа. Тариф я сама, вы получаете видеоуроки, вы выполняете домашние задания и пишете в закрытую группу свое домашнее задание в течение двух с половиной месяцев. Общайтесь в группе с группой девчонками, обменяйтесь с позитивной энергией и какими-то новыми инсайтами, которые к вам приходят во время обучения. Этот тариф стоит 3450 рублей, это базовый тариф, в который входит 9 видеоуроков, они записаны в видеоформате с инструкциями, вы просто смотрите удобное для вас время и вы выполняете домашнее задание по шажочкам. Второй тариф – это тариф «Две профессии». Тут тоже все 9 видеоуроков о общении в закрытой группе, обратная связь на вебинарах каждую неделю в конце, плюс еще три тренинга, один из которых это еще одна профессия – администратор социальных сетей, который поможет вам также работать удаленно еще и наведение пабликов и групп ВКонтакте. Этот тариф дает вам шанс получить две профессии по цене одной. Кроме того, вас ждет еще тренинг ⁇ Делай вовремя ⁇ Это глобальный курс по женскому тайм-менеджменту. И как научиться управлять деньгами, руководство для женщин. Этот курс побил фурор после его завершения, и девочки смогли научиться инвестировать в свои финансы и получать дивиденды. Этот тариф стоит 6140 рублей. И у меня есть третий тариф, который называется «Поддержка», где я предлагаю вместе с вами за ручку пройти весь путь. Что это значит? Помимо всех тех бонусов, о которых я рассказала, в предыдущем тарифе я еще буду каждую неделю встречаться с вами лично в скайпе и буду обучать вас проводить, приводить трафик на сайт. Таким образом, у вас просто не останется никаких недосказанности, вы получите стопроцентный результат, так как я и моя команда не даст вам шанс не научиться приводить клиентов на сайт. Этот тариф стоит 14725 рублей. Но это еще не все. Так как официальные продажи этого тренинга начнутся только 24 апреля, сегодня те, кто присутствует на вебинаре, получают от меня еще скидку в 10%. То есть первый тариф стоит 3105 рублей второй – 666 рублей, и третий – 12253 рубля. Но если только вы успеете сделать заказ и оплатить в течение трех дней. Вот эти ссылки 12 часов по Москве прекратят свое существование, и по ним вы, вы, вы выписать счет уже не сможете. Поэтому делайте заказ прямо сейчас, а оплатить сможете в течение следующих трех дней. Но это еще не все. Те, кто твердо решили, что станут трафик-менеджерами и оплачивают тренинг сегодня до 12 часов московского времени, получают от меня грандиозный подарок на сумму 6500 рублей. Это хит-продаж, видеокурс свое дело за 21 день». Это будет гениальный старт вашего бизнеса после того, как надоест гнать трафик на чужие ресурсы. и Вы захотите, например, открыть свое агентство по трафику. И этот курс поможет сделать свой работающий бизнес за 21 день. То есть сегодня вы получаете скидку в размере 27 535 рублей, оплатив всего 3 105 рублей, это первый тариф, и это колоссальный шанс для всех. А сейчас что вам нужно сделать? Перейти по ссылке, которую я дала вам в чате, прокрутить вниз до тарифов и выбрать тариф. Давайте я вместе с вами это сделаю. Перехожу по ссылке. Так, так, так, так, так, так, так. А, нажимаем на кнопку Заказать и переходим на оплату заказа. А, так, выбираем способ оплаты, который нас интересует. Давайте выберем вот самый первый, это робокасса. Нажмем на кнопку Выбрать. Кстати. Вы можете заказать с 80% скидки, еще и курс «Пусти деньги в свою жизнь», вот что вы из него узнаете. Почему к одним деньги сами плывут рукой, а в руки, а другие каждая копейка дается друг с трудом. Принципиальные различия между мышлением богатых и бедных. Что именно тормозит конкретно твои финансовые потоки? Как победить ограничения в своей голове и привлечь больше денег в свою жизнь? Как управлять финансовым потоком? как правильно вести домашнюю бухгалтерию. Если вы хотите этот тренинг с 80% скидкой, то кладите его в корзину вместе с заказом, если нет, то положите только онлайн-тренинг. Нажимаем на кнопку «Все верно», «Оформить заказ» и вводите свои данные для оплаты заказа и жмите на кнопку «Оплатить». Дальше, если вы по каким-то причинам не сможете оплатить заказ, то моя помощница свяжется с вами по телефону, поможет его оформить. Кстати, я до начала курса, ну, в общем-то, сказала своим друзьям о том, что я собираюсь вести вот такой курс и, и менеджер по трафику, поэтому мои знакомые уже выкупили часть мест, так что из 40 мест осталось только 29 и помните, что специальная цена для тех, кто был на вебинаре, будет действовать только сегодня до 12 часов. Так что переходите по ссылке, оформляйте заказ, а те, кто еще успеет оплатить до 12 часов, получат курс своего дела за 21 день. А теперь настало время для ваших вопросов. Пишите их в час, задавайте, я готова буду ответить на все-все-все. Странно, что они. Не... Что такое цепа это а, партнерские сети чем менеджер по трафику отличает см менеджер см а менеджер гонит только из социальных сетей Менеджер по трафику занимается более глобальными вопросами. Он занимается не только социальными сетями, он еще и привлекает с помощью тизерной, баннерной и так далее рекламы. И используют те же самые, например, партнерские сети, о которых я уже сегодня говорила, и которые сейчас на пике своем, потому что из них получается намного дешевле трафик. Хват пабликов. Если 30-40% от численности паблика, тогда там меньше количество ботов. Если больше, то там большое количество ботов. Вот. То есть у вас должно быть соотношение, например, 500 тысяч, ну полмиллиона подписчиков и охват аудитории примерно где-то 150-200 тысяч. Тогда ботов там, ну, меньше количество. А дается ли сертификат после обучения? Да, Анастасия дает сертификат. А мне нужны только первые три пункта, что делать. Ладно, ничем не могу помочь. Ссылку повторите. Повторяю, нет, комиссии при оплате курса банковской карты нету, а ее вообще практически нет в комиссии. То есть вы оплачиваете конкретно на, э, на сайтах, которые принимают оплату. В тарифе «я сама» будет ли обратная связь? В тарифе «я сама» обратная связь не подразумевается. Вы сами выполняете домашнее задание, присылаете ее в группы, общаетесь с девочками и выясняете. А обратная связь подразумевается только во втором тарифе. Бонусы действуют на тарифе в две профессии. Бонусы действуют везде. Всех бонусы, которые я сегодня перечислила, вам полагаются и будут выданы. Юля, у вас такой энергичный темперамент, у меня два раза медленнее. Опасаюсь, что не будут так быстро соображать, или все же возможно, что у меня получится. Анна, э, урок будет выкладываться один раз в неделю, и вы будете его делать на протяжении всей недели. То есть, топ-энергетика не зависит, вы будете просто выполнять пошаговую инструкцию. Раньше мы делали так, что у нас было два урока в неделю, мы поняли, что девочки не, спра... не справляются. Сейчас мы даем один урок, поэтому обучение будет длиться два с половиной месяца. Юля, перечислите еще раз все профессии, которые можно освоить по первому пакету. По первому пакету вы будете менеджером по трафику. Менеджер по трафику. Вы имеете в виду, какие бонусы получат или что? Надежда, я смогу обучать? Конечно же сможете. Ага, а, сейчас э, вернусь. Во-первых, вы получаете все три бонуса. Первый – это э, как, э, который… Э, э, э, так, еще раз. Вы получаете бонус. Э, скажи, стресс он нет. Э, потом вы получаете бонус, как начать… Э, э, подожди, сейчас еще раз я вспомню. А, вообще все бонусы можно посмотреть на странице, которую я вам дала, и там все понятно. То есть первые три бонуса, хочу все успевать, и, и скажи стрессу нет, плюс бонус, как найти клиента, дешево и быстро, вы получите все, независимо от вашего тарифа. И в первом тарифе, в принципе, больше бонусов нет. По всем тарифам обучения 2,5 месяца, не меньше. Мы вас не бросим, вы будете обучаться очень четко и грамотно. Плюс, если вы сейчас оплачиваете до 12 часов, вы получаете свое дело за 21 день. Если вы до 12 часов успеваете, вы получаете этот... Когда начало? Начало, девочки, с 12 мая и на 2,5 месяца, потому что мы решили, что майские праздники все равно все выпадут, и поэтому начало с 12 мая. А как открыть свое дело? Это для первого пакета доступ. доступно, если оплачиваете до 12 часов сегодняшнего дня. Надежда, тариф дает две профессии, дает больше возможностей. Надежда дает, во-первых, не больше возможностей, а у вас, во-первых, будет две профессии, вы будете еще и э, администратор социальных сетей, это, во-первых, во-вторых, вы еще получите три бонуса, которые это курсы по записанные видеокурсы по прохождение прохождения там, 8 и 12 э, уроков. Поэтому второй э, у нас э, вот, вот такой, большой, но очень объемный. То есть давайте еще раз повторю. Те, кто сегодня оплачивает, независимости зависимости, какой пакет, первый, второй или третий, до 12 часов вы получаете свое дело за 21 день. Вера, вы можете, если вы оплачиваете любой тариф до 24 часов, вы получаете свое дело за 21 день. Но сегодня, если вы выпишете, вы получите скидку, и в течение трех дней вы сможете оплатить, но уже без бонуса свое дело за 21 день. Из вашего опыта администратора сети, сколько должен уделять времени работе? Если ведете один паблик, то не больше двух часов в день. Еще раз дублирую ссылку. А, Сижана нет. Ну, так это для всех, мы же не будем там пертубацию делать. Девочки, есть ли еще какие-то вопросы? Анастасия, у меня есть персональное наставничество, об этом вы можете... Вторая профессия – это также заниматься обучением... Не поняла вопрос, Виктория. Вторая профессия у нас идет, это э, администратор социальных сетей. То есть вы будете работать администратором группы ВКонтакте, либо администратором э, паблики. Это вторая профессия. Вы получаете ее бонусом, вам присылают и вы самостоятельно изучаете этот материал. Надежда, поздравляю, вы оплатили курс для профессии, отлично. После подтверждения моя помощница вышлет вам, в общем, дальнейшие инструкции. Отлично. Поздравляю, Надежда, вы приняли верное решение, потому что таких скидок и бонусов больше не планируется в ближайшее время. Вот. И я уверена, что вы станете классным трафик-менеджером, потому что быстро принимаете решения. Для трафик-менеджера это важно, быстрое принятие решений. Поздравляю еще раз. А менеджер по трафику 30 тысяч рублей за 4 часа в неделю, через сколько времени опыта можно выйти к этому? А, а нас? Все зависит от вашей обучаемости. Мы не можем гарантировать, что в первый месяц вы сможете получить 30 тысяч рублей, естественно. Но а, как только придет опыт, то в течение трех месяцев вы сможете зарабатывать такие деньги. Самое главное – наработать опыт и работать. И естественно, что первый месяц вы не будете работать по 4 часа, я снимаю вам иллюзии, это сказка. Но 30 тысяч рублей – это стандартная зарплата, это стандартная зарплата для трафик-менеджера. И можно получать, я вам говорю, она гораздо больше, чем 30 тысяч рублей. И в этой профессии можно развиваться, развиваться и развиваться. Отлично, спасибо, Надежда, что вы меня знаете. Отлично. Елена спрашивает, Юлия, а свое дело вы объясняете в любой отрасли? Да, Елена, я, мы объясняем в любой отрасли. Там идет пошаговая инструкция именно в любой отрасли. То есть, какой бы вы ни выбрали. И вопрос, возможно, вы вообще не захотите, ну, то есть, как бы, вообще еще не знаете, что вы хотите. И там мы даем пошаговую инструкцию, что, как вам можно это сделать, и все. Есть возрастные ограничения, Анна, но э, ВКонтакте возрастные ограничения, наверное, 18 лет. Но я думаю, что менеджером по трафику у меня работает девочка, которым по 14 лет. Поэтому это не важно, вы будете, э, ну как бы, вас никто не трудоустраивает, вы сами работаете на себя, поэтому возрастных ограничений нет. У меня есть, простите, бабушка, которая работает трафик менеджером, ей 63 года. Ну, не знаю, может, я кого-то обидел, но для меня она... А не бабушка, а девочка, мы с ней общаемся вот очень здорово и забавно, вот. Так что возрастных ограничений нет. А платить тренинг можно э, не в течение тренинг, а 12 мая, какая в этом случае будет стоимость? А, Кристина, стоимость будет расти, это я сразу предупреждаю, стоимость будет расти, и могу сказать, что в понедельник она уже вырастет следующий, поэтому и вырастет, ну, так, значительно, а уж 12 мая-то уж и подавно, вот. Надежда, можно сын научить один цвет чтобы мне помогал? Надежда, это самый лучший вариант, Они просто 11-летний просиживать свое время в контакте. Вот просто им делать нечего, заставьте его работать, пусть он получит. Я просто знаю одного мальчика, которому 14 лет, и, и у которого свой огромный паблик по спорту, который зарабатывает на данный момент и свою маму возит отдыхать, они постоянно путешествуют, он в он то на Бали. И он бросил учебу в девятом классе, потому что он понял, что это неприбыльно, и там стал самообразовываться в интернете и сейчас получает такой доход. Вот и все. А, Юля, у вас уже были продукты, связанные с организацией пабликов вконтакте? Этот курс сильно отличается потому, что делается вконтакте. Не приняла вопрос. У меня был не курс, а вебинар по тому, как создать паблик за три недели 30 тысяч пользователей, и это был сделан курс для инфопредпринимателей, не для простых людей. Вот. Анна, откуда у вас такие знания? Анна, оттуда у меня было очень хорошее начало, у меня была очень сильная мотивация, очень сильно хотела ребенку показать другой мир, и просто-напросто до ночи изучала все самостоятельно. Ну, и, конечно же, покупала курсы, обучалась у иностранцев, потому что на данный момент э, тенденция идет же за границей. Того же самого инфобизнесу ему 16 лет за границей, и у нас 4 года. Вы сами понимаете, как. Сколько лет назад я в интернете 4 года? Мне 30 лет. У меня ребенку 6 лет, и мы отлично путешествуем. А, получается, самая сильная мотивация – это отдача, что-то делать для других. Да, однозначно, я согласна 100%. А, а, если я хочу найти трафик менеджер для моего сайта, как я могу это сделать? Ну, обратитесь ко мне, я вам его найду, без вопросов. 9 уроков. 9 уроков я сама. Все 9 уроков, которые предоставлены, все входит. Тариф «Я сама» входит все уроки. Спасибо, Надежда. Елена спрашивает, сейчас вы где, в какой стране? Не поверите, я, мы только вернулись неделю назад, уже с сыном успели побывать в больнице, потому что заболели очень сильно, потому что не рассчитывали. Мы, я привезла его показать ну, родственникам уже, у уже меня не было в стране 6 месяцев, и нужно было уже показать, как бы вот мы сейчас прилетели буквально неделю назад и успели переболеть уже. Лана, у полный охват 18 тысяч э, охват подписчиков 2300, можно ли давать рекламу в этом сообществе? Лана, а сколько подписчиков вообще? Сколько подписчиков вообще в этом сообществе? Я вам могу сказать, что можно начинать давать рекламу только тогда, когда в подписчик, точнее, подписчиков не менее 50-60 тысяч. С этого момента можно давать рекламу. Если подписчиков, например, 35 тысяч, то нет смысла давать рекламу, это просто выброшенные деньги. Ладно, посмотрите, сколько подписчиков вообще. Ладно, вы не можете найти, сколько подписчиков. А, Анна, чем вы занимались до этого? Четыре года назад. Какой-то был опыт. Боюсь, что мне не получится, вообще не ориентируясь ни в ВКонтакте и вообще нигде. Анна, я была, я была домохозяйкой. Я сидела с ребенком в декрете и очень сильно не хотела хотела путешествовать, не хотела в четырех стенах сидеть, хотела показать ребенку мир, и все. И сама я тогда знала одну кнопку «выколы в клуб», потому что, ну, уже полтора года сидела в декретном отпуске, и вообще уже в трофировались. Елена, желаю вам здоровья, вам и вашему сыну. Спасибо, Елена. Ладно, она что-то за... она, наверное, не нашла подписчиков. А, до декрета. До декрета я работала сначала, я работала менеджером по туризму, а потом я была работала на первом канале, я телерадиоведущая. Вот. Но эти наработки никак не связаны с интернетом, поверьте. Лана, я не могу переходить по ссылкам, потому что у меня идет запись, поэтому я не могу вам сказать. Скорее всего, я бы не стала там давать рекламу, потому что маленький Аквад, вообще очень маленький, 2000, это скорее всего, либо если там больше 50 тысяч посещаемость, то однозначно там одни боты. Елена, делаю, там посмотрим. То есть вы сами понимаете, все зависит от техники, не от меня. Это такой трафик-менеджер. Это человек, который гонит трафик, гонит людей, целевую аудиторию на сайт. Или там, я не знаю, на интернет-портал. Это человек, который приводит людей к вам на сайт и который потом становится вашими клиентами. Как говорится, самый главный человек. Гонит, это привлекает, да. Ну, естественно, стоит не сам с, ба с баннерами, да, вот, а э использует все технологии. Ну, Анна, да, это, ну, потому что трафик его гонит, его не привлекают, привлекают подписчиков, привлекают людей, но эта терминология вся, однозначно все вы изучите, поэтому вначале был рассказ, что такое трафик и почему это трафик, вот и все. Так, девочки, есть ли еще вопросы? Это как менеджер по продажам, только он еще на руку нет, менеджер по продажам это э, в основном в офлайне использует, потому что он сам ходит, он сам предлагает, а здесь человек практически не фигурирует. Вот. Надежда, вам тоже спасибо большое, и я жду с нетерпением встречи с вами на курсе. Вот, девочки, есть ли еще вопросы? Еще раз дублирую ссылку. Вот. Какие инструменты использует трафик менеджер, Мария? Об этом был весь наш сегодняшний вебинар. Давайте вы его, если получится, посмотрите в записи и все узнаете. Какова конкуренция? Весь нас будет потом много, Анна. Каждый день в каждый нет, наверное, даже я боюсь, каждые пять минут рождается в интернете новый сайт, которому нужен менеджер по трафику, потому что так же, как если, например, человек просто создаст сайт и будет смотреть на него любоваться, и на нем будут его посетители только кошка, то, естественно, у денег он ему не принесет. Поэтому в интернете вообще нет конкуренции. О а какой конкуренции идет речь? Нет. Нет конкуренции, нет. А сама будут, конечно, обучать? Тань, в записи пока не знаю, потому что если делается запись, когда она будет готова, я не могу ответить, потому что это техника. вот. За технику я не могу ручаться, уж извините. За меня я вас сегодня собрала, я к вам пришла, я выступила, остальное, в общем-то, как бы дело техники. Но мы стараемся, мы стараемся. Так, девочки, если вопросов нету, то давайте закругляться. У вас есть еще пара часов для оплаты курса и получения ваших бонусов. Вот. Была очень рада вам отвечать на все вопросы. Будут еще вопросы, пишите, обязательно с вами контактируешь. Когда нажимаю кнопочки, вы говорили, что еще что-то в корзину можно положить, но не вижу. Это upsell. Это то, что я вам говорила про, э, ну, если вы хотите впустить свои деньги в жизнь еще купить, то его можно тоже добавить в корзину. Если нет, вы просто не добавляете ее в корзину. Вот и все. Это с 80% скидкой, которую я еще даю вам сегодня. Елена, напишите, там на почте у нас все а, есть, вот, а на, на почту вам вышлют все реквизиты и все дадут, не переживайте, прямо сейчас можно написать, вот. Да. Нет, в этом даже, Лана, не, нет смысла давать. Я же говорила, что 50 тысяч минимум. Вот. 50 тысяч минимум. Все остальное вы просто, ну, потратите деньги зря. Вот. Все, девочки, еще раз спасибо за то, что пришли, вот, встретимся еще на просторах интернета, и приходите учиться, будьте становитесь трафик-менеджерами и зарабатывайте приличные деньги, вот. Все, пока-пока.